Всем привет, ребята! С вами я про Майнкрафт. И это мой новый видеоролик по Майнкрафту. В этом ролике у меня будет челлендж. Какой дом я смогу построить за одну минуту, 10 минут и за один час челлендж. Захожу в таймер. И э, давайте ну, тут заготовлю себе блоки. Времени очень мало, поэтому думаю, я даже не успею стекла вставить, но давайте попытаемся. Так, ставлю одну минуту и... Погнали! Это... Так, ай, блин, неудобно. Так, пусть будет домик вот такой вот маленький. Вот так. Спитером по Майнкрафту, вот. А, я не успеваю. У меня, У меня 30 секунд осталось. 30. Все теперь ровно 30 секунд осталось. Так, вот так вот. Так, погнали. Вот так вот. Эм... Э, я дверь забыл взять. Пофиг, пусть будут вот такие двери. Так, крыша, крыша, крыша. Крыша. Крыша, крыша, крыша. Так, погнали. Три, два, один, ноль. Нет, стоп. Еще не ноль. все Таймер прозвенел. Ну блин, ребят, это за минуту, за минуту. Ну, ладно, дальше у нас получается 10 минут, да? Ну блин, ребят, за одну минуту вот такое построить, это, конечно, пипец. Просто я еще не торопился вообще, типа. Дальше у нас 10 минут. И так, сейчас. Тут я, наверное, уже блоки не буду брать. Так, мне нужен уже вот такой вот, такая береза И тут дом будет побольше. Получится так. Так, вот так вот. Так вот, так, погнали. О, это, это, так, какие двери? Пусть будут вот этим. У меня еще 9 минут. Это очень много. Это супер много, ребята. Я вам по секретику скажу. Последним будет один час. <эти�> <baked напрямую> <strable> То есть этот ролик будет длиться где-то минут 20. А снимать его буду час. Так, вот так вот. Давайте вот тут, так вот. Что дальше, что дальше, что дальше? У меня 8 минут осталось. Так, так, так, так, так. Вот так вот. да блин, как тяжело ставить. Так, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да блин, не получается. Так, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. 8 минут. Так, ребята, иногда я буду обрезать запись, но сразу же говорю, таймер я не приостанавливаю. Я, может быть, даже вам выведу таймер на экран. Ну, давайте, когда час будет, я прям выведу таймер на экран. Когда будет час. Что-то я немного забыл вообще, что я могу вывести таймер. Так, давайте, вот тут у нас будет технический этаж. Вот такой технический этажок. Так, вот так вот. Фигеть, звук, конечно. Так, вот так вот, вот так вот. <мминут> вот так вот, вот так вот еще. Вот так вот доведем. И осталось поставить просто вот эти блоки и потом декор. Так. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вау, на дом уже. Мне кажется, прикольный. А затем вот так вот, вот так вот.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 Давайте теперь заново ставим двери, э, все. Теперь декор, теперь декор. Где мод декокрафт? Так, кровать. Э, Не, давайте вот э, я буду сейчас ванильные предметы использовать. Так. Э, ладно. Допустим, э, делаю вот так вот, вот так вот э, будет люкс номер. Э, вот так вот, вот так вот. Затем вот так вот, вот так вот. Э, Ещё, что еще, что еще, что еще? Стекла, стекла, стеклашки Так как света нет, ну именно в доме есть свет, но чтобы еще были стеклышки Так, ну тут уже я могу не торопиться. Давайте, конечно же, поставим картину. Ну блин, домик уже прикольный. еще бы шоб шоб еще, еще поставить а, ну давайте вот такие декоративные типа блоки так вот, вот так вот ну типа украсим домик а, затем давайте поставим типа можно было бы поставить голову голову голову голову вот так вот осталось 5 минут а я уже готов вот вы понимаете я уже просто готов поэтому я думаю можно отключать таймер я справился за 5 минут и за 5 минут я построил вот такой вот домик внутри тут так все красиво ну да Фух, ну что же, ребята, теперь самое долгое, самое прикольное. Это один час. Ух, мне интересно, что же я буду делать один час. Ну что ж, погнали. Один час пошел. Ну вот тут, ребята, просто я могу не торопиться. Я, ребят, тут я уже могу не торопиться, не волноваться. Так, где кирпич? Там. -та -та -та -та -та -та. Дом будет, ну уже побольше, чем все остальные были. да да да да да да да да да да вот так вот и вот так вот так теперь вот так вот вот так вот а я тороплюсь вообще стоп что я тороплюсь? У меня... таймер ребята я забыл вам пригребить таймер теперь он у вас есть все теперь у вас есть таймер на экранчике забыл прикрепить извиняюсь тут будет защита в домике ну пусть будет все по рычагу Раз. тут тоже по рычагам ну крыша вот тут я крышу такую построю вы прям офигеете так крыша Пусть будет также кирпичная. Так, это какой 108? Так, АДИ 108. А, а, а, а, а, а, 108, понятно. Так вот, вот так вот, вот так вот, погнали. Бам, бам. Бэм, бэм, бэм, бэм, бэм, бэм. Бэм. Уже осталось 55 минут, вы это видите на экранчике. Блин, нет, все-таки не буду прям супер хорошую делать. 45, все. Теперь Освещение у нас будет по кнопочке. Да-да-да-да-да, по рычагу, точнее. О, это сейчас столько механизмов, конечно, будет. Вот смотрите, ребята. Получается. Благодаря этому рычагу у меня сейчас столько механизмов появится тут. Так, получается, тут ага, у нас рычаг. Если я сделаю вот так вот, то эта штука начинает работать. Да, все. Так, получается, нам надо эту штуку теперь подымать. Ну, подымать вот так вот. Хм, стоп, я так разве смогу поднять? А, да, господи, штука-то поднимается. Так. Затем давайте вот так вот. Ну, давайте сделаем вот так вот эту штуку. Так, затем. Вот так вот, затем. Вот так вот. Ну, и на этом этажике мы остановимся. Делаю теперь вот так вот, вот так вот. Это будет технический этаж. Ну, как и было давненько-давненько. А -а -а -а -а. Нам надо еще немного вверх уйти. Выключим день. Таймсет. Mm -hmm. Такс. Мне получается надо вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. И вот тут вот уже я могу строить все, что хочу. Так, погнали, погнали, погнали. Сразу говорю, я в механизмах не шарю, поэтому не ожидайте очень хорошего результата. Help me, help, help, help, help, вот так вот. Не ожидайте супер-пупер хорошего результата, так как я в механизмах не особо шарю. Так, давайте проверим. А, господи, так я эти штуки-то не подсоединил. Да, ошибочка тут. А, давайте зайдем в дом. А почему света нет? А мне кажется, я понял почему. Потому что нужно сделать... Так, стоп! Надо сделать вот так вот. О! И вот тут вот. Вот так вот. И вот тут ну и по такой же схеме будем действовать. Уже, тем временем, 51 минута прошла. Тем временем. Тем временем 51 минута прошла. Да-да-да-да-да, 51 минута уже прошла. А, так вот сигнал уже заканчивается. Значит, мне сейчас надо будет еще тут вести. Ведем, ведем. И вот тут вот, вот так. А нет, тут уже вот тут вот нам надо так. Так, стоп. Ага, механизм тут дальше не работает. Ну, давайте нажмем выключить. Так, ага. Все работает так, если выключать. Ну С этой стороны, вот, смотрите. Ну, типа, получается, через лампочку. Так, ага. Тут мне надо, значит, ага, ага. Ага, понятно. Мне надо вот тут вот. И вот тут. И вот тут. По идее, лампочка не работает. О, теперь все работает. Так, вот тут вот. максимальную задержку. Максимальную, максимальную. Так. Так, вот затем. Вот так, затем. Вот так. Ну, думаю, вот так вот можно. Так, значит, надо вот так вот. Ага. И ничего не работает. Ладно, пропустим этот моментик. Теперь, ребята, посмотрите эту красоту. Раз. Раз. И эта лампочка, как всегда, не работает Ладно э, С освещением, думаю, я все сделал а Теперь э, декор У меня есть специальный модик Дека Крафт, С помощью которого Я сейчас все задекорю Очень красиво Окна, окна Я забыл про окна Как так, как так я забыл про окна. Как же так? Давай берем вот такую, вот такие белые окна, чтобы на них потом повесить занавесочки. Полин, так теперь вешаем занав... теперь вешаем занавески. Ну, ладно, пойдет типа занавесочки типа <свя> занавесочки короче какая-то фигня тут получилось но ну, ладно думаю так зайдет так тут теперь вот так вот вот все а, теперь делаю вот так вот нет стоп вот так вот, так вот и вот так вот ну что же, однократно готова и для друзей там, например, вот. Так, теперь э -э -э ванну, почему бы и нет. Так, берем бассейн, потом специальный кран красивенький. Стоп, это же то, о чем я думала. Да, это кран, красивенький. Красивенький. М -м -м, бассейн в лес? Бля, бассейн в лес! Вы угораете. Ладно. А, так, затем туалет. Где он? Где он? Вот он. Ну, туалетка. Конечно же. У меня еще 47 минут целых. А, а на том, как будто уж... Га... Я пол забыл. Я забыл поменять пол, конечно же. Берем топорик. Раз, точка. Два, точка. Сет четыре. Все, посмотрите, какая красота. Красота пута, как говорится. Э, да, ну что же, теперь. Так. Теперь давайте. Что хотел вообще поставить? Что хотел поставить? Ладно. Рабочее место, где же я буду снимать ролики. Конечно, нужно рабочее место. Раз, монитор, два монитора, один монитор. И вот такой вот компьютер. И, на крайнем случае, этот. Стол. Стол. Пусть будет стеклянный стол. А снимать я буду... Вот тут почему бы и нет надо будет за убрать. Так, вот так вот. И вот так вот. А, теперь камера. Пусть будет вот тут вот камера. А затем ПК. Ну, под столиком. А, нет. Ну, вот тут вот. А, и этот я прям вот нашел самое удобное место для ноутбука. Ну, это самое удобное место для ноутбука. Фух, ладно, сейчас ждем, пока закончится таймер. Ну, а я, может быть, еще что-то доделал. Так, ребята, осталось 11 секунд, и я уже выхожу из дома. Вот, и... Все, таймер прозвенел. Фух, и я вам сейчас покажу, что же я успел сделать за один час. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было очень супер-мега долго. Фух. Ну что, сейчас я вам все это покажу. Вы готовы? А я вам показываю. Вот, ну, конечно же, со стороны это все некрасиво. Но, ребята, заходим внутрь. Ой, сразу же в ванну можно искупаться, выключить свет. Включить свет. И наслаждаться этим моментом, пока это все включается. Тут помыть руки, тут поспать. Тут поснимать, только где стул? Ладно, пропустим этот момент. Тут посидеть, подумать э и поиграть в ноутбук. Э -э тут поснимать, опять же говорю, вот так вот, например. И вот так вот. И всем привет, ребят, с вами я, Бронегра. Да, ну типа вот так вот снимать. Фух, тут... Стоп, в смысле... А, у меня две кровати. Тут гостям поспать. Ну, и э -э сейчас я вам покажу два дома в заменном виде, и вы напишите в комментариях, какой лучше. Ну что, ребят, на этом я заканчиваю данный видеоролик. Видео понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.